Всем доброе утро, дорогие друзья! С вами Марина Демидова, коуч по личностному росту и целеполаганию. Также автор двух книг по мечте и целеполаганию. Ну и, конечно, акционер компании Pride. И сегодняшний наш прямой эфир и первая часть тренинга будет посвящена тому, как предпринимательское мышление влияет на наше сознание и помогает нам достигать тех или иных высот в бизнесе. Неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, даже если вы сейчас какой-то крупный руководитель или у вас есть собственный линейный бизнес, это все равно вас поддержит и поможет вам понять, где происходят те или иные нестыковки в вашем сознании и почему вы не двигаетесь дальше. То есть первая часть она будет посвящена как пробить потолок нашим денежным знаком, на которых мы какой-то промежуток времени застряли. И согласитесь, это важно абсолютно всем. Мы можем застревать в этом, в такой какой-то зоне стагнации, и имея собственные бизнесы, и работая по найму, и работая в млм предпринимательстве. То есть это важно всем. Вторая часть будет посвящена непосредственно работе с теми людьми, которые уже являются партнерами компании Prime. И она будет вне доступа. Поэтому те, кто сейчас в чате, Стартовый тренинг. Если вы приглашены кем-то ну, для того, чтобы познакомиться с компанией, для того, чтобы понять, какую ценность она несет на этом рынке, в этот мир, то вы можете спокойно сейчас с нами пообщаться до обеда. А потом, это все будет зависеть, конечно, от вашей честности, вы можете выйти из чата и не присутствовать на дальнейшем нашем занятии. А как мы с вами сейчас будем работать? Сейчас мы с вами перейдем по ссылочке, ну, как вот вы есть. Я открою экран, где вам будут показаны слайды, и мы по слайдам будем двигаться. Если вопросы какие-то возникают, вы активно работаете в чатах, а те, кто на прямом эфире, можете писать, и те, кто под веб-комнатой, тоже можете писать свои вопросы. Я постараюсь эти вопросы осветить, если они там ценные и не являются частным каким-то, вопросы, если они будут цены всем, обязательно все это освещу. Если у нас есть какие-то вопросы по движению в тренинге, вы можете написать в чате Telegram. когда мы с вами выберем трех человек рандомным порядком, то есть я не знаю, кто это будет, три человека, с которыми мы будем прорабатывать их личные цели и планы на ближайшее время. И эти три человека, они будут как примером показательным для всех остальных, на какие ошибки следует обратить внимание и что вы, допустим, не дорабатываете у себя. То есть вы на них как бы поучитесь, потренируетесь. Конечно, все 220 человек я не смогу голосом отработать с вами. Поэтому вы, дорогие мои, дальше работайте со своими кураторами. Все, что происходит на этом тренинге, это не вебинар, это тренинг. И это зона вашей личной ответственности. Если вы сами не придете к своему куратору и не скажете там, в интернете вы ему напишете, или лично вы с ним будете общаться, если вы в одном городе, и не скажете, Иван Иванович, я сейчас вот прохожу тренинг, и у меня есть вот такие такие то задания, я хочу тебе отчитаться. Возьми у меня, пожалуйста, обратную связь. Если вы этого не сделаете, то считайте, что сегодняшний день вы провели зря, потому что тренинг и отличается от вебинаров только тем, что мы в течение 72 часов должны закрепить это действиями. И если вы не выбираете действовать, то сколько бы вы не слушали умных фраз, сколько бы вы не читали умных книг, сколько бы вы не платили денег коучам, сколько бы вы не ездили по разным различным супер-пупер-вебинарам и различным офлайновским тренингам, это все будет бестолковое занятие и трата вашего бюджета. Поэтому у вас уникальный шанс начать действовать прямо сегодня. Итак, начинаем с вами стартовый тренинг «Как изменить мышление наемного работника в предпринимательской» или «Как создать активы в 300 тысяч долларов для того, чтобы получать пассив 3 тысячи долларов ежемесячно». Кому это откликается тема, давайте начинать работать.